Мыли-мыли, труба-чисто, чисто-чисто, чисто-чисто, оказался труба чист. просто негр, был он чист. та -дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в Starbase и исследовать этот уникальный космос. В данном же выпуске постараюсь рассказать о том, о чем я умолчал в прошлых своих видосах. А именно, речь сегодня пойдет опять-таки о настройке бортовой системы корабля. В деталях покажу, расскажу, как это все работает и как это правильно настроить, чтобы ваш корабль полетел. Ну что ж, об этом и немножечко о другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видос. Мне очень нужна важна твоя поддержка. Твои лайки это не просто пустой звук взамен за них. Я буду радовать тебя годными крутыми видео по самым разным современным видеоинтересам играм таким, например, как Starbase и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем! И для того, чтобы тебе продемонстрировать в полной мере, давай перейдем в наш редактор, который находится вот здесь. Вот таким образом выглядит главный бортовой компьютер или же MF как его еще называют располагаться он может в любом месте на вашем корабле и главное что он должен быть включен в вашу общую сеть для ее, для ее управления и взаимодействия этот главный бортовой компьютер будет следить за вашими системами и за вашими двигателями распознавая их вот в этих вот полях также этот бортовой компьютер обычно работает в паре вот с таким вот маленьким устройством, базовый блок управления полетом он называется, их бывает сразу же три э, типа да это тоже очень важные штуковины их также можно располагать где угодно да Тут же прошу обратить особое внимание на установку базовых блоков управления а, полетом. Они должны располагаться строго в соответствии вот с этим вот целеуказателем, точнее указателем направления полета к вашем редакторе. Вот показывайте ориентацию корабля, включайте эту кнопочку, и куда указывает фиолетовая стрелочка, а, в ту же сторону и должен быть направлен вот этот вот блок управления а, полетом. То есть стрелочки, которые указывают вперед, должны находиться по направлению движения вашего корабля, тоже вот в соответствии с движением вот этой вот фиолетовой стрелочки в ту сторону, да, все достаточно просто, но нужно это э, знать, это обязательное условие Итак, каким же образом настраиваются вот эти два устройства? Изначально у нашего бортового компьютера вот это первое поле должно совпадать с наименованием поля в вашем блоке управления полетом. То есть вот в этом вот, в синеньком, либо в красненьком, либо э, в оранжевом. Основные различия между синим, красным и оранжевым в том, что немножко больше функций у нас у красного, э, нежели у синего. Да, здесь можем посмотреть немножко поменьше полей. Э, здесь, значит, движение вперед, движение назад до вращения, значит, а Вращение вокруг своей оси Влево-вправо и так далее Здесь у нас значит дополнительные поля есть То есть больше степеней свободы у него И на третьем, на самом, на самом Сильном, так сказать, на самом а, Топовом устройстве а, Самое максимальное количество настраиваемых полей Это значит, что можно будет управлять Вашим кораблем гораздо более Эффективно вот с этим устройством, нежели а, Вот этим, ну достаточно будет и синего Потому что у него базовые функции Вперед-назад, влево-вправо, крен-бок Имеются, поэтому можно даже ограничиться стартом вариантом, но, конечно, лучше всего будет установить самый мощный вариант, который крафтится из более дорогостоящих материалов, не более того. Ну и, как я уже сказал, вот это первое поле должно совпадать с полем первым вот у нашего, значит, блока управления полетом, как здесь вот в данный момент. А, вот этот коэффициент можно оставить 0, как есть. Следующее поле для подключения еще одного вот такого вот блока управления полетов, если оно того требует. Ниже вот этих двух пунктов находятся поля для ваших движений. Двигателей. Тут ровно 50 штук вмещает один такой у нас компьютер бортовой. Если же на вашем корабле больше 50 двигателей, то, пожалуйста, поставьте еще один такой же бортовой компьютер, который будет отвечать за обслуживание остальных 50 двигателей. Но, если честно, базового одного такого вполне достаточно. Обычно, когда вы устанавливаете подруливающие устройства и двигатели на ваш корабль, они немножко различаются по названиям от того, что у нас записано вот в этом вот бортовом компьютере. Да, вам не необходимо будет вот эти вот названия там, прямо отсюда копировать. Вот здесь вот Truster Power Level 1, например, да. Мы, например, переименовываем вот этот вот движок в такое же название. И тогда ваш двигатель будет 100% идентифицирован в системе. Таким же образом поступаем с другими движками Главное, чтобы наименования У каждого двигателя были уникальными И чтобы не было сбоев При работе уже в полете Именно этого бортового компьютера Да, и желательно, конечно же, занести Все двигатели, которые у вас имеются В том числе вот эти боковые подруливающие устройства Можно также записывать вот в этот вот Списочек, ну или же просто запоминать Что вы здесь записали, также в этом бортовом Компьютере можно по-своему называть Движки, как вам понравится, например Трастер 1, но главное, чтобы назвать совпадало тоже с трастером один по факту имеющегося уже у вас на борту движка вот например как здесь у меня и тогда точно ваш двигатель будет идентифицирован также следует отметить тот факт что необходимо будет обязательным образом подключать ваши все движки через точки доступа да проверяйте чтобы везде были подведены трубы и было подведено электричество иначе у вас у вас просто напросто двигатель как бы будет идентифицирован но запуститься ведь не сможет потому что на него нет ну не электричество не топливо Да, это у нас вполне понятные моменты Но если в случае с маленькими двигателями Точнее вот с этими подруливающими устройствами Немножко попроще будет подключить То с подключением вот этих больших движков Могут возникнуть определенные проблемы А чтобы таких проблем не было То пожалуйста переходи в мой плейлист по Starbase В прошлом видео я говорил Как правильно нужно организовывать Подключение больших квадратных двигателей Если ты все сделаешь правильно Как я говорил в видео То тогда проблем у тебя не будет и точно они у тебя заведутся. В одном случае с большими движками, да, при неправильном подключении могут быть некоторые проблемы. И ты вроде бы вот в это устройство забьешь их правильно. Да, наименование у тебя будут соответствовать. И вроде бы подключишь их правильно. Да, в, по, по точке доступа к которые будут подведены все шланги. Он у тебя может тоже не стартовать. Такое тоже бывает. Не думаю, что это баг. Скорее всего, просто-напросто ты неправильно а, подключил к корпусу, да, к фрейму своему общему к твоего корабля, твои движки. Да, в прошлое видео, по-моему, я записывал по этой теме, тогда будет более понятно, что к чему. И давай немножко поподробнее расскажу тебе про блок управления полетом. Да, Помимо первого поля, которое должно быть идентично с вот этим главным компьютером, у нас есть остальные поля, да, вот эти вот не столь важны, как с следующие. Очень важно понимать, к чему привязывать вот эти вот а, вкладочки. СУ форвард отвечает за движение твоего корабля вперед. То есть в основном будут задействованы вот эти вот задние движки при вот этой вот а, команде. Как правильно привязывать? Давайте продемонстрирую. Это очень важный момент. Смотри а, внимательно. Для реализации этой функции движения вперед используется обычно вот такое вот основание рычага, которое перемещается у нас просто от точки А к точке Б, например. ФСУ форвард Следует записывать вот в первой строке, и тогда у вас этот а, переключатель будет идентифицирован системой, и им, можно, и им, конечно же, можно будет управлять. Привязан обычно он идет по умолчанию к клавише Shift, и через Ctrl также, да, он у нас возвращается в исходное а, положение. Давайте продемонстрирую, как у нас это а, выглядит. Садимся в кресло пилота, да, включаем, например, подсветочку, и вот, смотри, мы начинаем двигать Shift, у нас передвигается с тобой этот рычажок, да, здесь все настроено у нас правильно. И у нас происходит а, полет нашего корабля да. Нажимаем на control, у нас движется он в обратном направлении Да, но это без использования круиз-контроля Также на него можно настроить круиз-контроль а, Просто-напросто а, прописав в определенном поле вкладочку круиз Это у меня сделано вот в этом вот поле Можешь сам посмотреть 1, 2, 3, 4, 5, 6 по счету сверху если мы здесь пропишем круиз И вот эту кнопочку мы также забиндим на круиз Да, вот здесь вот прописав ее в верхнем поле, то тогда у нас будет Включаться еще и круиз контроль Да, немножечко забегая я вперед Но это тоже очень важно знать, потому что С круиз контролем вот этот рычаг Будет действовать немножечко иначе Смотри, без круиз контроля У нас этот рычаг, к нам перемещаем Он остается в зафиксированном положении Как только мы выключаем круиз контроль То наш рычаг автоматически Уходит вниз, да, если мы отпускаем shift, то есть, да, это и, это и говорит о том, что у нас включен режим круиза и режим круиза фиксирует в определенном положении этот рычаг без включенного круиза, наш рычаг автоматически отпускается а, следующая вкладочка у нас в этом блоке, это у нас FSU Backward, да отвечает за движение а, назад также желательно привязывать к такому же точно рычагу следующие пункты отвечают за крен и рыскание вашего корабля, то есть это вверх-вниз, вокруг своей оси влево-вправо, а также к вокруг своей оси влево или вправо. Ну и самое основное, то, что надо запомнить, это вот эти все поля желательно привязывать к определенным рычагам. Вот эти вот функции рыскания желательно привязывать к другим немножко рычагам. Они называются центрированные. Что такое центрированные рычаги? Это значит при воздействии на него ваш рычаг движется. При отпускании кнопочки он возвращается в исходное положение. Да-да-да. И желательно вот эти все функции привязывать вот к такого рода рычагам, к центрированным. Да, да, да. И также прописывать в верхней вот в этой вот строчечке э, все те названия э, определенных функций. Да, по умолчанию вот эти верхние строчки будут немножко по-другому э, выглядеть. Да, вот тут у меня, например, FSU Rotation, да, Roll. Здесь у нас FSU Up, Down, то есть вверх-вниз мы можем летать. Здесь у нас FSU Rotation Pitch, э, да, да, да, и FSU Rotation U. То есть вот такие вот функции, да, лучше привязывать именно к центрированным рычагам, чтобы у вас в исходное положение все возвращалось. Ну и как у нас это выглядит? выглядит, давай, конечно же, я тебе а, продемонстрирую, да, тут у меня в этом корабле уже все привязано, вот про что я говорил, значит. да, тут у меня все привязано вот я про что тебе говорил, у нас идут крены определенные, то есть это вокруг своей оси вправо, а, мы крутимся влево, это Q и E у нас по умолчанию, дальше у нас, значит а, на W, это мы вниз, а, смотрим на S, это мы вверх поднимаем свою мордочку, так ее назовем, нашего корабля ну и, конечно же, на AD а, мы поворачиваемся вокруг своей оси на 360 градусов, да, если мы не отжимаем И вот как у нас работают рычаги Давай сейчас свет я включу Вот, пожалуйста, смотри, нажимаем мы на А У нас корабль вокруг своей оси крутится Да, и действует вот этот центрированный рычаг Нажимаем мы на Д В другую сторону крутимся Все, в принципе, легко и просто Главное осуществлять правильную привязку к органам управления И тогда ваша связочка бортового компьютера И подруливающего блока, да, вот этого блока управления Будет работать как нужно Это тоже стоит знать, иначе Потом возникнет слишком много вопросов, почему мой корабль не летит, что же такое, что я сделал не так. Братишка Скрэч, конечно же, всегда подскажет. Ну, это пока что вся информация, которую я хотел тебе предоставить по данной теме использования бортового компьютера и блока управления э, полетом. Если же ты считаешь, что братишка Скретч рассказал не полностью информацию по этой теме, то, пожалуйста, поругай его в комментариях, напиши ему, значит, что ты такой плохой, не рассказал-то про то, про то, и я обязательно дополню в своем следующем видео информацию по данной э, теме. Ну что ж, играть только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует, конечно же!